Универньюз приветствует тебя, дорогой зритель. Каждый день приносит нам новые новости. А самых интересных из них прямо сейчас с вами Адель Шамилова, и мы начинаем. Только бизнес – ничего личного, для чего КФУ готовит менеджеров мирового уровня. Университетским физикам известны подробности новейших достижений в теории гравитации. Как успеть везде? В минувшие выходные в КФУ прошли две интересные акции. Подготовка менеджеров мирового уровня по системе MBA – одно из самых востребованных направлений дополнительного образования в Казанском университете. А возможность реализации столь авторитетной программы в Татарстане – показатель международного признания. Об этом и пошла речь на втором заседании Международного попечительского совета Высшей школы бизнеса КФУ. Каковы планы ближайшего развития школы, смотрите в сюжете нашего корреспондента. Казанского университета продолжает свою работу свой международный попечительский совет школы бизнеса КФУ, последнее заседание которого состоялось 27 ноября. Официально открыв мероприятие ректор КФУ Чад представил попечителям, что же представляет Казанский федеральный сегодня. В этом университете хочу сказать, что университет очень большой, сегодня с ним работает более 11 тысяч человек, обучается 45 тысяч сотрудников, у нас есть и собственное производство. 44, но активационных предприятий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 это не просто отцикловка всего того, что мы делаем, это ответ на те вызовы, которые дают наш рынок. Поэтому я хотел, чтобы мы с вами разработали проекты и потом начали реализовывать, которые бы отвечали востребованности тех или иных непосредственно сегментов экономики и отраслей депутатов.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 С визитом в КФУ прибыл представитель проекта «Эрасмус Чем интересна работа данного проекта, удалось выяснить Артему Тупичкину. Казанский федеральный университет посетил представитель программы «Эрасмус Проект Европейского союза направлен на поддержку сотрудничества в области высшего образования и профессионального обучения между университетами мира. Гости университета встретил проректор по внешним связям Казанского федерального университета Ленар Латыпов. Главная задача программы — поддерживать двустороннюю мобильность студентов и преподавателей. На встрече были обсуждены возможности обмена между КФУ и университетами Европы. И ваш университет уникален, поскольку это действительно миссия э, такого центра евразиатского и евразийского э, центра и исследования и образования. Поэтому здесь могут быть очень интересные возможности для проектов, э, где э, и Европа, и Азия будут работать вместе. В рамках проекта «Эрасмус плюс» Казанский федеральный университет сотрудничает с вузами Германии, Испании, Финляндии, Латвии, Болгарии и Словакии. Так студенты КФУ могут отправиться в один из них на обучение. Артем Тупичкин, Ленардо Влетяров, Универньюз. Более тысячи человек приняли участие в международной акции «Географический диктант» на площадке Казанского федерального. Больше всего среди участников было студентов и школьников, пожелавшие проверить свои знания по географии. Похожее мероприятие состоялось в резиденции креативных индустрий «Штаб». Здесь акция «Татарча диктант» успешно привлекла внимание молодежи. На различных площадках все желающие написали отрывок из татарской повести. Дальнейшие подробности расскажет Анна Глазунова.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 На базе КФУ в преддверии дня рождения великого математика состоялась 16-я молодежная школа конференции «Лобачевские чтения». О том, как это было, расскажет Диана Шилова. 25 ноября на базе Института математики и механики имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета в преддверии дня рождения великого математика прошла школа конференции «Лобачевские чтения».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 Товарищеский матч по волейболу между преподавателями и студентами прошел в спортивном комплексе «Бустан». Мероприятие приурочено дню рождения у Казанского федерального университета. Команды представляли лучшие игроки профессорско-преподавательского состава, а также студенты и аспиранты Института математики и информационных технологий КФУ. Приятно, что мы формируем и культуру болельщиков. Студентов привлекаем вот, к болению на трибунах за свои институты, за свои факультеты. Соревнование планировалось в два сета. В первом сете лидировали студенты со счетом 15-10, во втором 15-8 в пользу преподавателей. Из-за равного счета был сыгран третий раунд. Победу одержала команда «Ивмит» со счетом 15-9. Сразу после матча прошла церемония награждения. Тахмина Гулямова, Универ -Ньюз. На этом все на сегодня. Не забывай следить за нами в социальных сетях и оставайтесь с нами на одной волне. До новых встреч в эфире.